Пять похож на три и два, Те же хвост и голова, Тоже пятнышко на спинке, также спит весь день в корзинке. Хороши у нас котята Раз, два, три, четыре, пять. Заходите к нам, ребята, Посмотреть и посчитать